Планета динозавров. снимались Джеймс Уинворд Памела Батара, Луи Лоулес, Карви Шейн, Шарлотта Спир, Чак Пеннингтон и другие актеры. Катерин Башман, монтаж Марии Лис и Стена Гилмана, композитор Келли Лэнерс. Продюсер Стивен Шеркас. Автор сценария Ральф Лукас и Джеймс Операл. Продюсер и режиссер Джеймс Ши. Входим в позицию орбиты ступень завершена. Начинаю отсчет. Капитан. Капитан, у нас проблема. Реактор накрылся. Положение критическое. Увидено занять запасные корабли. Капитан Норс. Командирскому мостику. Всю персоналу занять места корабле для эвакуации. Внимание. Все на местах. Полные вперед. Найла, скан про сварь. Взорвался. Найла? Найла! Просмотри, кто выжил. Найла. Leave Еще корабли покинули Одиссею. Uh, Я не yeah. знаю. Так выясни? Нет, мы, похоже, единственные в космосе, Если конечно, Если, конечно, они нас не опередили, и взрыв не отбросил их в... с... Влияние моих а сканеров. Офицер? Нет, Вам удалось послать вы... сигнал. сигнал СОС? Да, сэр, но я не, не знаю, знаю, знаю, ли ли знаю не подобрал ли его кто-нибудь. Взрыв, он вызвал он слишком много статики. Капитан, что случилось? Одиссея взорвалась. Да, это я видел, но я, я спрашиваю, что, знаю, что случилось. случилось. Я не, не знаю. знаю. Я вице-президент... Космические международные организации, и вы отвечаете за мою безопасность и за безопасность моей секретарши. Секретарша? Капитан? Сестра, ты можешь ей помочь? Уже, сэр. Навигация, где мы находимся? Адаму Богу известно. Я не знаю эту территорию. Джим, в какой мы форме? Держимся только на резервах. Но впереди планета. Сканеры показывают, что там довольно приличный уровень кислорода, она пригодна для дыхания. Отлично, Джим. Мы там высаживаемся. Капитан, мы не знаем, что там внизу. У нас нет другого выбора. Будем слишком быстро. Мне нужно больше контроля. Все это гравитация. У нас, к сожалению, нет силы, чтобы сражаться we'll с up, Всем приготовиться, но мы ведь разобьемся, если приземлимся на этой скорости. Капитан, we'll снизьте скорость. скорость. Сейчас снизим, мы приземляемся. Всем сохраняйте спокойствие. спокойствие. Займите свои места. Я смотрю, мы тонем, мы очень быстро. И всем за борт, быстро. Пошли, пошли, быстро. Корабль тонет. Прыгай. Живый, в безопасности, но ну, вот корабль потонул. Не так уж все и плохо, однако. Captain, we gonna do? Капитан, что мы будем делать? Капитан, что мы будем Биллер? делать? Ждать, мистер Бейлер. Жизнь, как вы yeah, yeah, на планете с атмосферой? Входи здесь ходны. Да, это And я слышал. где мы находимся? мы только что Мы в нескольких световых годах от земной цивилизации. Ну что вы хотите мне сказать? Хотим сказать, что это не Небраска, здесь нет телефонов. Даже если вы были. Это слишком большая дистанция, чтобы покрыть ее. Я не знаю, где, где находится. он находится. он не знает, где он. Он. мы находимся, он не знает, где мы находимся, yes, и ты не знаешь, где мы находимся. Разве вы не послали it. сигнал спрос? Послали, но where мы не знаем, получили его или нет. Тогда пошлите еще раз. Где запасной передатчик? Oh, I... I Ой, прошу again. прощения, я забыла его oh, great, похватить, great. когда прыгнула в воду. А, отлично. Вы не только потеряли you корабль, но также... Чуть не топили нас всех. Посадили нас черт знает где. А теперь вы говорите, где, что потеряли самый ценный, самое ценное оборудование, которое было у нас на корабле. Капитан, на следующем корабле вы будете стюартом. Но передатчик способен плавать. Он, наверное, поплыл вниз по течению. Не, я его достану. Джек? Подожди. Я тебе помогу. Okay, все в порядке. No, Джек job. справится. Да нет, это моя работа. <звук> Назад, быстро, это приказ. Санди, зачем она поплыла? Чтобы мне помочь, успокойтесь, все в порядке. Ладно, значит, радио потеряли, и корабль тоже, до да одного человека что у нас с оружием четыре лазерных пистолета. So right Хорошо, давайте собираться yes. right. и пойдем отсюда. Mike, Я возьму правую Да. Майк, а ты будешь прикрывать нас But с тыла, И куда мы пойдем? Gets Подальше gets отсюда. отсюда. Кто знает, что там было? Know out where we are. Я не знаю, что там такое и где мы находимся. Мы выслали сигнал СОС, и люди будут на этой территории. Они приедут, чтобы спасти нас. Так что моя работа — сохранить нам жизнь до тех пор, пока они не приедут к нам. Поэтому мои приказы — взять все оборудование и отправиться на более безопасную и сухую землю. Интересно, где это? Нет, нет, water, только не воду, только не воду. Я right, не пойду, right. все в порядке, все в порядке. Он просто слегка расстроен из-за того, что случилось там, и я ее не видел. Это не просто какая-то пустыня с болотом. Знаешь, возьми это. Возьми, возьми. Если увидишь что-нибудь страшное, нажми it. сюда, и лазер It'll убьет все, right. что движется. Ну, Волнуйся, а все будет в порядке. Что случилось? Я дал один лазер Мисс Ли. Она бросила его в воду. Ты дал оружие девушке, которая впала в истерику? Она ведь могла всех перестрелять. Она просто была напуганная, пытался ее успокоить. Джим, как лазер, сломался. Майк, и с потеряли одно из наших оружий. И делая это, ты понизил наши шансы на выживание. Ты офицер, себя офицер. Он был no Джим, right. right. right. вы будете делать не так, как вы считаете правильным, no, а так, как я считаю правильным. Есть right. yes, командир. Джим, капитан прав. Это было очень глупо, с мейстер. Простите. Больше от меня не будет неприятностей. Я буду делать все, что мне скажут. Вы можете отдать меня под трибунал, но я не сделаю и шаг дальше. Мы должны выбраться из этого болота в наступлении темноты. Мы не знаем, сколько длится это болото, все равно нужно ну, ладно, тогда разложим лагерь здесь. Джим, ты будешь стоять на страже. Чак, приготовь огонь. Чарли, помоги ему. Найло, а ты приготовь нашу поесть. Здесь говорится о том, что правительство гарантирует, что этот продукт содержит необходимые минералов и протеины, и может легко заменить ежедневное принятие пищи человека и поддержать его здоровье и веселье. Сторонно, я сейчас что-то не чувствую веселым. А у нас оборудование? У нас осталось три лазерных пистолета, немножко еды. Не знаю, насколько ее хватит. А, а это сейчас сигналы зеркал. Быть, они нам нужны. Вот, у нас у есть четыре зеркала. Вот это для тебя. Я техник, они исследуют. Не знаю, никогда hey, раньше не впадал hey, в такие they are they are ситуации. Эй, hey, hey, ты справишься? How is he? Ну, как он? Fine. A little Нормально. Слегка шокирован. This. Ну, ничего, выйдет. По крайней мере, у него ничего не пропало. Going, ну, и куда If мы идем, капитан? И зачем? Чтобы дойти хорошее место разложить там лагерь, пока yeah. нас не спасут. Да? И когда это будет? Не знаю. Пока нас не спасут, мы будем использовать инструменты, которые у нас есть для выживания, и покорять эту землю. Ну что, захватчики какие-то? Я не планировал этого, мистер Беллер. Если бы ваша компания была более аккуратной и не построила такой реактор, нас бы сейчас не было в этой ситуации. Мы за многие мили от разумных существ, если, конечно, они вообще населяют эту планету. We'll we'll Все будет в порядке. Нам нужно we'll только несколько us. дней, чтобы оклематься. А потом нас найдут. Нас никогда не here. найдут. Мы останемся здесь. You know, like Знаете, это прям как в походе. Girl, Когда я была маленькой девочкой, мы, бывало, ходили в долину, в Ахайю. Там было столько цветов, и... И это еще что было? Какое-то животное. Я понимаю, что такое-то животное. Да. Только какое? Что это за звук, а? Я слышал такое раньше. Когда был в Африке. И что это было за животное? Ну, я хочу сказать... Это... Не животное, я знаю, а звук. Sounds very, very hungry. Это вздох на охоту, и что бы там ни было, но голос у него голодный. Только посмотри на его размеры Я пойду разбужу остальных Тихо Собирайтесь Побыстрее Похоже на динозавра. Здесь? А почему нет? Эта планета очень похожа на Землю. А похожие элементы создают похожие образы жизни. Ничего подобного я не видел на Земле. На ней то же самое было миллионы лет тому назад. Вероятно, эта планета на многие миллионы лет моложе, чем наша Земля. по прежнему оставаться здесь, мистер Байлок? It must belong to that thing. Это, наверное, след этого зверя. Странно. Ну, мы похожи на отпечаток ноги этого животного. Давайте не будем сдаваться, что это такое. Посмотрите туда. Боже мой. По Интересно, кто это сделал. Какой-то well, очень огромный хищник, Ли. Тот, an кто -то оставил no, этот отпечаток, убил это it животное. It И это точно on, не травоядное. Ладно, пойдем. All right, Хорошо. Давайте будем отдыхать. Капитан, я проголодалась. Мы отдыхаем? чуть-чуть, мы приготовим обед, а как насчет ягод? Пусть сестра сначала осмотрит. Может быть, они ядовиты. There, ну что у тебя там, Шарлотт? Yeah. Можно что-нибудь поесть? Вот, попробуй. Like очень похоже на value. чернику. Shredded wheat. Да. Кислые. Кислые. Теперь что-нибудь заесть. А это что? Like очень earth. похоже на ягоды беладона ah, на земле. О, oh, друзья из дома. Poison, Смертельно отравлены. Ладно, пошли отсюда. How are we get away from something that big? Как мы можем уйти от такого огромного животного? Мы найдем гору и заберемся на нее. С такими лапами, как у нее, никогда не сможем забраться на гору. Пойдем. Ну right. ладно. No, like Похоже, Where здесь мы и поднимемся. Up, эй, эй, куда мы пойдем? Наверх, мистер Бейлор. Наверх, потому что с ума Почему? Потому что то, что я видел несколько миль тому назад, uh, so, меня потрясло. Я решил найти небольшую большую плату. И and I and I там мы будем в безопасности, huh? большие животные что не смогут залезть. Так вот, знаешь, я тебе скажу? еще одно животное тоже не собирается залезть, это я. Ладно, пойдем. Это сумасшествие. Харви, oh, cool. успокойся, да ладно. Go И ты туда полезешь, да? Это была наша еда, капитан. Вы кого-нибудь пошлете вниз за ней? Вы что, доброволец, мистер Бейлор? Это была наша еда. Мы найдем еду на плате. Let's wait for the others. Давай подождем остальных. Дорогая, я истощен. Сходи к источнику, набери воды. Эй. Эй, одну минуту. Тебе еще трудно будет подниматься и спускаться к стойщине. Слышь, что я тебе скажу? Дай себе новую нет. девушку. Я, я просто пить хочу. О, а, боже мой. А я вас сразу не понял. Тогда ты... Оставайся и, uh, здесь. А я сейчас... Попрошу ребят, чтобы они принесли тебе воду. Ты знаешь, я могу тебя уволить. Две недели и у не с компании. Помни, я твой начальник, я его начальник. Харви, успокойся, он не хочет тебя обидеть. Я принесу тебе воду. Эй, ты что, ему воды хочешь принести? Он мой начальник, да? Я ее начальник. Да, начальник, но не владелец. Хорошо, я принесу воды. Пусть он принесет воды, принесет воды. а? тебе это не касается. Я принесу воды. Пусть Sorry. она принесет воды. Ну, прости, я не хотел причинять no, тебе неприятности. Боже, кто-нибудь из вас принесет мне воды или нет? Гелеп, не волноваться. Я сама могу себя постоять. Sorry. Хорошо, прости. No, yeah, прости, что начал? <laughs> Дорогая, только набери воды похолоднее, закнись. Hey, uh, uh, uh, Эй. Эй, молодая девушка. It's, uh, it's Your efficiency record. Это плохо отзовется на вашем послужном списке. What's это что такое? I quit. Заявление об увольнении. Прости, Take за такое короткое замечание. Pay. Можешь вычесть это из моих отпускных? Oh, uh. Ты еще пожалеешь. Смотрите, пещеры. Смотрите, даже свет наверху есть. Мне нужно два добровольца, чтобы посмотреть, что там наверху. Я пойду, хорошо, и возьму с тобой... мистер Бейлера. Я думал, это дело добровольное. Но у вас нет никакого чемодана, мистер Бейлер. И вы хорошо отдохнули. Да, но я президент компании. Конечно, мистер Бейлер. И, тем не менее, мне понадобится ваша помощь наверху. Ну ладно. Будем считать это за просьбу. Это одна из самых плохих привилегий, на которые я когда-либо натыкался. Подожди здесь. Позови, если понадобится. А это что такое? Эй, Найла! Эй, Найла! Найла, иди сюда! Иди, иди! знаешь, you know что это такое, дорогая? Это яйцо. И еще одно яйцо. И еще одно. Боже мой, как я рад, а? Ты представляешь, что могло отложить эти яйца? Мы искали небольшую курочку уже целый месяц. Харви, я думаю, что это не куриные яйца. А давай с этим разберемся, дорогая. Эй, цыпа-цыпа, иди сюда. Иди дяди дяде дорогая. Убей его! Убей! Давай, стреляй! Отойди подальше! Да я лучше сам. Пойдем, пойдем, быстрее. Харви! Харви! Лейли! Лейли! Лейли! Харви мертв. Мы слышали крик. Пойдем. Может быть, скажем? Что-нибудь на прощание. Я okay. скажу. Я хочу попрощаться с ним. Ну вот, мы пришли, останемся здесь. Здесь зачем? Хорошее место, легко защищаться, Оставимся здесь, пока нас не спасут. Пока не спасут. И когда это будет Ли, мы застряли здесь, Ли. Теперь это this наша жизнь. World. Это наш мир. Они знают, где была Одиссея, когда they'll they'll space, space, они потеряли наш сигнал. Они отправятся when? через космос, они увидят эту планету и приземлятся сюда. Fate, когда? Не знаю, когда, но ставим все в порядке. Тогда они прилетят сюда, go если что-нибудь до доски берется. А что ты предлагаешь? On, ты предлагаешь охотиться на него? Ты видел Jim, его размеры. Right. Ладно. Джим, капитан With прав. Мы не можем охотиться ago, на эту honor. штуку. Послушай, если сотни лет тому назад them. волки могли перегрызть всю деревню до тех пор, пока человек не вышел, и не убил волка. Тогда волк понял. Мы должны выйти и научить их. Мы не будем рисковать жизнями, пытаясь убить динозавра. Мы останемся здесь, в безопасности. Безопасности? Мы заключенные. И... Там далеко земля, на которой можно строить. Мы техники, мы можем построить или общество. общества. А здесь мы только дикари, прячущиеся в пещерах. Я сказал, мы останемся. Действительно, это благоразумно. Мы не можем рисковать жизнями. Да. Our job is to stay alive, not conquer new Для нас самое главное остаться в живых, а не завоевывать новую планету. Right, а что делаем на Одиссеи? Ну ладно, ладно, ребят, успокойтесь, мы дома. У нас много build, работы. Tools. Нужно построить оружие, инструменты. Мы здесь Then построим we'll стену и будем в безопасности. Ну, well, well, right. стена почти закончена. Хорошо. Все sure, чтобы быстрее, если бы Джим помогал. Просто Джим думает, что от этой стены не будет никакого толку. Он не думает, что она удержит зверей. Большого того, что мы видели внизу, конечно, нет. Но его здесь нет, именно поэтому мы залезли на эту... Ну, пока нет. Ты, значит, согласен с Джимом? И вы что, вы построили эту стену напрасно? Я этого не говорила. Джим всегда идет в разрез моим времени с моим мнением. Obvious, это неправда. Yeah. Каждый раз, когда я говорю, v, он смотрит на меня своими глазами, как будто думает что, думает, что я дурак. Ли, ты принимаешь ты его критицизм? слишком близких ли? сердцев. Это просто твое решение, вот и все. То же самое. Нет, ты хороший человек, и Джим это знает. У него просто есть свои собственные идеи. Он бы не шел с в разрез, и бы считал, что это правильно. Значит, ты согласен с ним. Я просто думаю, что тебе нужно иногда слушать мнение остальных. остальные. Yeah, а ты всегда говоришь то, что ты хочешь и делаешь то, что ты хочешь. Но если я пойму, что твое решение будет неправильно и будет вредить нашему здесь проживанию, тогда, тогда я буду принимать свои собственные решения. Могу помочь, конечно. Только больше воды не осталось. Ничего, я принесу. безопасности, да? Что делаешь? Nothing. Ничего. Просто смотрю. So Здесь так красиво. Like Мне почти нравится это место. Чувствую себя почти как дома. There. А что там? Не знаю. We'll Давай пойдем посмотрим. Beautiful. Красиво, правда? Учаешь по своему начальнику? И да, и нет. В общем, я не уверен. Одним словом, он был моим начальником, а я думаю, что он был для тебя нечто, нечто большим, чем начальником. Может быть, а может быть и нет. По крайней мере, ты честно отвечаешь на вопрос, а как ты с ним познакомилась? Мой отец меня туда устроил. Он сказал, что... Он будет надежным для меня человеком. Ну и как? Он оказался надежным, я не знаю. Ладно, пойдем отсюда. Ты боишься меня? А что, я должна? Но ну, я просто парень. Может быть, ты будешь последним. Well, yeah. Ну, вот и все. Him. Да. Пойдем скажем остальным. Заграждение готово. Отлично. Давайте выпьем. Выпьем? Да. У меня здесь есть небольшой сок. Ягодный сок. На вкус не слишком, но греет хорошо. Да, да, вкус ужасный. Mm, but it feels so good. Зато чувство прекрасное. Может быть, кому-нибудь oh, нужно оставаться на часа? You know, well, ладно, you. босс, зачем же мы тогда сделали это заграждение? Давайте расслабимся. Выпейте с остальными. Don't me twice. Работал вдвойне и выпьешь вдвойне. <laughs> ты можешь пить эту штуку, а? Это только первая чашечка. Кроме того, я думаю, мы не отравимся. Так, посмотрим. Кабарнез Ваньон. Була Веньео 99-го. Танец желания. Мне нравятся вечеринки. Ну, всем нужно расслабиться. Джим, пожалей его, Ли делает все, что в его силах, я знаю. Но этого недостаточно. Он не похож на тебя. Right. Он не знает, so что okay. верно, а что нет. И вы такой саркастичный, а я не За последние несколько rich. недель... Я вижу на тебя и вижу, как ты становишься все более неуязвимым, похожим на Господа Бога. Пожалей нас, смертных. Ли милый, ли добрый, но ли слабый. Не будь грубым. В этом мире у тебя есть только два выбора. Либо умереть, либо быть грубым. Не думаю я, что мне нужно идти на этот выбор, Джим. Цивилизация как униформа, которую ты носишь. Она начинает чернеть, грязниться, и очень скоро она развалится на части. Так что решай, что ты будешь носить. Я найду что-нибудь. Найду что-нибудь мягкое и теплое, и защитное. Вам еще многому нужно учиться. Вам? Почему не нам, Джим, нам? Прости, мы только люди. Но мы одиноки, Джим. И мы напуганы. God help us a little drunk. Да поможет нам Господь. Я сейчас немножечко пьяна. Вы там веселитесь, а я постою на часах. Джем. Если тебе кто-нибудь понадобится. So then... А потом фермер говорит. Что у меня нет бы у есть сын, который путешествует с продавцом. Okay. Где ты была? Проверяла ограду. Но well, we we well, здесь мы в безопасности, как будто дома в постели. Hey, yeah. Yeah. Да здравствует новый мир! Quaintness be forgotten, never brought to mind. Sure, old acquaintance. А где Чак? I sent him to lay out some reflectors. Я послал его, чтобы он поставил Don't worry, he'll be all right. рефлекторы. Ну, не волнуйся, that... все будет в Иногда он чувствует себя таким растерянным. I go after him. Может быть, him. сходить за ним, посмотреть за ним? Я послал его за горами. Если хочешь, иди. Тогда пожалуй, пойду sure. помогу ему. Хорошо. Чак, ты еще We не закончил out, Мы должны их выложить, если ты хочешь, чтобы нас спасли. Какая польза? Tell me how they work. А расскажи мне, как они работают. На нормальной поверхности ты раскладываешь их. Они доступны сканерам. Специальная поверхность, с которой они изготовлены, хорошо просверуют лучи. Любой корабль, сканирующий эту планету, быстро обнаружит нас. Так это же великолепно. Если бы была we поисковая партия в этой is... части галактики, we мы должны be. в это верить. When? Интересно, когда же они появятся? мой сигнал может бродить yeah, в космосе so и вечно. Yeah. может быть, через лет 70 кто-нибудь спустится сюда для того, чтобы найти нас. где кем мы ahead? тогда будем? To Я today. не знаю, но мы не продумываем будущее. Мы делаем то, что мы даже должны делать сегодня. А oh, right. может быть, ты прав. мы только зря тратим свое время. Мы разложим рефлекторы, no. а кто-нибудь спустится и съест их. No, Нет, это вряд ли. ли. На вкус они ужасны. Что? Мой отец был астрофизиком. Когда я был совсем маленьким, я думал, что они на вкус великолепны, и я попробовал один раз. На вкус, как грязные носки. Ладно, пора мне заниматься за работу. Если же мы хотим, чтобы нас спасли, мы должны okay. разложить рефлекторы. Я помогу тебе. No, you can... Да нет, you go back to camp. не надо, возвращайся в лагерь, я сам okay. закончу, хорошо? Получилось? случилось? Okay? С тобой все в порядке? That's your safety. Вот твоя безопасность. И чуть не убили. Well, no so никто that's никуда that's that's не будет идти по одному. Будем ходить по парам. Эта штука еще придет. Если мы, конечно, не сделаем так, чтобы она не вернулась. Как? Убить ее? Да, но кто-нибудь сможет может погибнуть. Значит, будем ждать, пока эта штука не проголодается и не вернется? Нет. Пойдем догоним ее сейчас, пока она ранена. Айтон прав. Я устал. God, Подпрыгивать Подпрыгивайте прятаться при каждом звуке. Я хочу навести ответный удар. Ли, им это they нужно. It, the... Они должны There's на это пойти. Этот страх и напряжение, он плохо влияет на нашу психику. Сюда. Сюда. За мной! Сюда! Его отпечатки ног исчезли. Похоже, здесь другое животное. Он, наверное, сажал нашего друга, да, но по размерам ступни он был несколько раз больше, чем тот, за кем мы охотились. Нет, начинает. Пойдемте лучше в лагерь. On, Сюда, только тихо. Чак? I... Туда, вы туда. Приготовься. Давай. Отличный выстрел. Осторожней. Отлично. Yeah! Получилось. Получилось. Пойдем, yeah! yeah! yeah! we'll yeah! yeah! no! oh, yeah, ребят. Ты так смотришь на него. Я даже подумал, что я загипнотизирована, и смотришь какие-то введения. To to mm -hmm. Мне просто интересно, like к чему нам еще придется привыкнуть? Найла, что с Ли? О чем ты? Он в последнее время так взволнован, но все взволнованы. Like нельзя расслабляться в подобных I mean, ситуациях. He... Да нет, он, он отдает приказы, но мне кажется, он не уверен. Чувствует себя небезопасно. Очень просто принимать решения, когда это вопрос жизни и смерти. Я, конечно, не отрицаю его Jim способность, но, мне кажется, у него очень мало опыта. Ты думаешь, Джим с этим справился бы лучше? Джим well, well, путешествовал yeah, гораздо well, больше. Он во многих мирах. Ли, ну, я знаю, что он закончил Академию с отличием. У него отличный послужной список. Ли делает то, что считает нужным. Даже в этом мире у нас все равно есть and правила. Или right. капитан, да. You, course, ну, а ты, конечно, все всегда делаешь по правилам, yeah. да? А ты понимаешь, league, что если слишком либо И мы будем жить по правилам, то ты будешь главной. Ты сможешь нас вести? Ты сможешь спасти нас от этих динозавров лучше, чем Джим? Вот, пожалуйста, что? Земля и дом. Я вижу ее space, Она находится Just в миллионах милях. миль отсюда, еще одна планета. It, Когда я думаю о ней, не хочется плакать. I wish I could see what you do, Charlotte. Oh, there it is. Poor, beautiful, tired old Earth. I wonder if I'll ever see you again. Whatever it is, it's nearby. What do you say? Mike said it. That's a hunting cry. I don't think it'll attack us. We can't wait around to find out. Jim, you saw the size of those prints? How are we going to deal with an animal that big? Besides, we're safe here in the stockade. Are we? What if it attacks outside the stockade? Are we going to let it pick the time and place it decides to kill us? We've got to hunt it down now in its lair and kill it. Jim, you're crazy. How are we going to kill a thing that big? That gun wouldn't even kill the little beast. It's an animal. A dumb animal. We're rational thinking human beings. We'll find a way. No. No, we shouldn't risk any more lives just because you want to play Tarzan. You fools. Jim's right. What are we going to do? Sit around here like cattle in a can waiting for that thing to come get us? Millions of years ago on Earth, an ape, an ape took a club and killed his first predator. Well, we've got to kill that thing, or, or that something inside of us—that dignity that makes us human. Fear's gonna kill that. You're the navigator, Chuck. Which one is Earth? You can't see it from here. unless you close your eyes. See it. I see a farm in Ohio on a fall morning. There's still some mist on the ground. Pale, pale, blue mist. I told you. It's not really so far away. Just take me home. Take me home. Hang on. Just hang on. Thank mm -hmm. Смотрите, мы приближаемся. Посмотри на эти следы. Его убежище где-то здесь. Пещера. И этот запах похоже, он оттуда. Наверное, этот динозавр живет здесь. Пойдем. Покажи мне, что ты <связываем> сделаешь с огнем. Мы как-то <связываем> должны его разжечь. <рожить. связываем> Нет, Найла. Нам нужно решать сейчас не огонь, а что делать нам с этим большим зверем? Я только что придумала. Почему нам не использовать отравленные ягоды? Давайте лучше найдем небольшую приманку, убьем ее и напичкаем эти ягоды. Это слишком опасно. Что, если он не клюнет? Да, но эта идея безопасна. Я думаю, что нам нужно отравить наши копии и напасть на него. Нет, я лучше за идею. А я согласна с Джимом. Что, если он не будет есть эти ягоды? Мы сначала попробуем идею Ли, если она не сработает, мы ничего не потеряем. И мы тогда постараемся подойти work. к этому более, более прямой мерами Джима. Джима. Хорошо. Тогда давайте. Вы идете за ягодами, Чак, ты и пойдешь с нами. ¡Gracias! мы ничего не можем сделать. Пойдем. Do do now, ну, что будем делать теперь, Джим? Сделаем большие колья. Намажем их. Ядом из этих ягод разозлим этого динозавра, и если он будет достаточно зол и глуп, как я думаю, он сам наколет себя на эти колья. Ну так давайте приниматься за работу. С чего начнем? Мы уходим из долины, и куда мы идем <связь> ли? Подальше отсюда. Куда мы идем? Есть еще одна долина к западу отсюда. Я увидел ее вчера. И там будет безопасно? Ты гарантируешь нам безопасность? Никаких динозавров, никаких пауков? За следующий горой мы не можем рисковать своими жизнями, пытаясь убить своего динозавра. Ли, ты дурак. Я забираю всех, и мы уходим отсюда. Беги, ли, беги. У тебя целый мир, по которому ты можешь бегать. У тебя придется бегать одному. Мы с тобой не идем. Я здесь главный. Вы будете делать то, что я скажу. Хватит работать, собирайтесь, мы уходим. Никто не пойдет. Никто тебя больше не будет слушать. Ты только еще один парень здесь. А эта униформа ничего не значит. Может быть, это тогда что-нибудь -то значит. Я сказал, что мы пойдем. Я здесь, лидер. Если ты думаешь по-другому, докажи это. Я всегда говорил, что нужно драться за то, что ты хочешь. Иногда агрессия необходима. Я был прав. я не буду драться с Not тобой. Now. Только не сейчас. Пока эта штука еще жива. Он бежит. Он испортит всю нашу работу. Мы еще не готовы. Hey. Ли. Пусть бежит. Он знает, что он делает. знаете, что мы должны сделать? Nice yeah. Хорошая работа. Я подумал, нужно слегка развить кости нашего друга. Мы готовы. Только дай нам сигнал. Ну что ж, пошли. Пошли. Субтитры Получилось, получилось. Пошли. А где Джим? Джим. Джим. Джим. Джим. Джим. нибудь Джим. меня отсюда. Он мертв. Я же вам сказал, что у нас все получится Ну, вот теперь Мы можем устраиваться в этом мире Эй, hey, hey, ужин почти готов What is it tonight? Again? Что у нас на no, сегодня? Опять ящерица? Нет, вчера была ящерица. Сегодня у нас э, филе no, из монстров. Ты so like знаешь, мне начинает это нравиться. Почти we'll right закончили. Okay. Сейчас подойдем. Хорошо. Майк, ты будешь считать, Найла? один, два, а как Майки умеет считать? Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хороший мальчик. Как ты думаешь, нас спасут или нет? Сейчас это уже не имеет значения. said. Sure.